Всем привет из сибирского города Омска, поселка Лузина. Меня зовут Дмитрий. Сегодня 5 февраля 2017 года. Данный ролик участвует в видеоконкурсе. Лучший видеоролик блюда в казане от магазина wikimart.xyz Сегодня будем готовить плов. Для этого понадобится свинина, а точнее шея свиная, килограмм, также две косточки свиных, морковь, нарезанная соломкой, 700 грамм, репчатый лук полукольцами, тоже 700 грамм, а также рис килограмм, а, индийский, подсолнечное масло, зелень также специи смесь специй покупал на рынке у узбеков значит зира паприка барбарис то что надо для плова Ну также отдельно у меня есть зира вот 4 головки чеснока 6 острых перцев ну и отдельно еще прикупил барбарис и соль. И к плову буду готовить салат. Салат, значит здесь репчатый лук, помидор, сладкий перец, огурец и лаваш. Лаваш вы увидите, где я буду применять в дальнейшем при приготовлении плова. Итак, приступаем к приготовлению плова предварительно разогретый казан заливаем 200 грамм подсолнечного масла желательно без запаха вот так вот по краям казан должен быть еще раз повторяю, очень-очень сильно горячий огонь на максимум так и так. Ну, еще немножко. Вот так будет достаточно. Нагреваем масло. Нагрев масло до максимальной температуры можно проверить с помощью вот такого лука. Так, вот, так. То есть масло готово. Сейчас скидываем кости. Видите, как нагрелась масло. Моментально купируем мясо. Обжариваем до золотистой корочки. Видите, как масло потемнело. Так, косточка, соединительные ткани и мозг, костный мозг отдают все свои свойства Косточки обжарили, вынимаем. Видите, до золотистой корочки больше и не надо дальше пришел черед лука обжарки кто-то обжаривает сначала мясо потом добавляет лук я так пробовал, мне и моим близким так не нравится. Мясо становится какое-то сухое. А когда его обжариваешь после лука, ну да, оно не имеет корочки золотистой, но зато оно сочное. Так, лук уже золотится. еще минуты две-три. И будет достаточно. Ох, запах пошел какой. Превосходный. Обжаренные косточки и лук уже нагоняют аппетит. Все, наш лук обжарился. Вот видите, до такого света. Дальше не вижу смысла, он уже начинает подгорать. Сейчас буду добавлять мясо. Мясо, я уже вам говорил, это свинина, свинина-шея. чтобы не осудить казан я все мясо не выкладываю И вот так по краям потихонечку раздвешиваем, вталкивая в лук мясо. И теперь переворачиваем, чтобы мясо оказалось снизу, а лук сверху. И вот в этот момент, когда мясо уже в луке, я добавляю маленькую щепотку зиры. Чтобы мясо взяло вкус зиры. Вот, совсем маленечко. Растираем. Сушим минут 5-10, а пока мясо обжаривается, я поставлю кипятить воду, чтобы добавить потом зерва. Я добавляю всегда горячую кипяченую воду, кто-то добавляет холодную, но я не вижу смысла остужать казан, потом опять нагревать, то есть резкий перепад температур Портят вкусы продуктов. Я делал с холодной, с горячей водой. И вот делаю не первый раз вплоть, Поэтому все плюсы в этом рецепте я объединил. Так, мясо обжарилось. Сейчас добавляю морковь. Обжариваем морковь. Вот такой соломкой. Солить я уже буду собственно сам зервак сейчас не стоит солить так как соль вытягивает всю влагу с мяса мясо станет жестким сухим Казанчик я обжег, обжег по технологии, солью, часа полтора обжигал, два килограмма соли каменной всыпал. После этого часа полтора-два маслом обливал, кипящим делал, так сказать, Антипригарный слой казана. И, я так понимаю, у меня получилось, так как ничего не пригорает, и обжаривается здорово и моментально. Так, морковь уже становится мягкой. Еще минут пять и она будет готова. Тогда буду заливать горячую воду и будем варить зирвак. Опять же, зирвак кто-то варит 20 минут, кто-то час. Я в среднем варю минут 50, около часа. Кантуру убавлять. Зирвак не должен кипеть, как сумасшедший. Зирвак должен тушиться медленно, на медленном огне. Иначе у вас разварится и будет пюре. Добавлю сюда на килограмм риса, килограмм мяса, добавлю литр воды. Видите, перемешиваю, перемешиваю, морковь не ломается, остается все цело. Лука практически нету. Растворяется. Итак, вливаем литр воды. Горячая. пришел черед специй. Я вам уже показывал, говорил, что это на специи паприка, тира, шафран, барбарис. Ну тут покупные специи барбариса совсем мало. Так, но ну, я думаю достаточно специй. Отдельно покупал зиру э, зеро барбарис. Штучек 10. Добавил. Перец. Перец у меня красный сухой, зеленый, замороженный. Все с собственных огородов. Не китайское, не покупное. Вот так этот пациент. И перец не ломать ни... ни в коем случае, иначе он даст остроту, и плов просто будет сильно острый, и вкус потеряем. Также вот так чеснок кладем такими головками, но я еще делаю зубочисткой вот такие отверстия чтобы он отдал все свои вкусовые свойства. Может, он и так отдает все, но для пущей уверенности. Я делаю так. Каждый зубчик прокалываем в нижней части. килограмм риса можно смело сыпать столовую ложку соли ну и соответственно зирвак нужно пробовать постоянно его нужно немного пересолить так как рис возьмет в себя остальную соль так, ну, также вкладываем сюда предварительно обжаренные косточки Пускай они здесь у нас тушатся, тушатся. Ну и немного все таки добавлю той зиры, которую прислали мне с сайта, с магазина Вики Март». Подарок. Буквально 15 зернышек размалываем в руке и засыпаем. Ох, запашок. Видно вам нет, что там получилось. Вот так. Все, крышкой не накрываем. Засекаем время. все пришло время всыпать рис рис предварительно промыл раз наверное, 12 но не замачивал Пускай он берет всю воду все вкусности отсюда на упаковке написано пропаренный длиннозерный равномерно его распределяем по казану вот как-то так сейчас огонь делаем средним чтобы кипела, вода испарялась Потом будем рис запаривать. Так. Ну, сейчас надо будет добавить немного кипяченой воды. Где-то сантиметра, Может сантиметра 30. Ну что он возьмет в себя много воды. Вот, наверное, сколько хватит. Так, ну все, пускай закипает. И будем его перемешивать. Только верхний слой, только рис. рис. Ладоваю лук для салату, чтобы маленько погасить его резкий вкус. Мы потом его уберем отсюда первым. Так, чтобы наверху весь был желательно. Теперь берем лаваш и лавашом это все дело накрываем. Да я желательно подогнуть, чтоб не пригорали. Вот так. Видно там в камеру, да? минут 20-30 томин. Можно вообще огонь убрать, казан горячий, этого достаточно будет. Ну итог покажем в следующей съемке. Все по истечению 30 минут. Убираем лепешки. и слепились это потом порежем на стол вот этот лук мы ну вот на закуску сюда ну в смысле закуску не пить а к плаву для спиртного она предназначается вот такой томленный лук получился должно быть вкусно сейчас мы будем это пробовать Кладу... теперь наш лист перемешиваем вот. рассыпчатый получился Видите? Всё, наш плов готов всем спасибо всем пока ставьте лайки ну все до свидания